Завез нас автобус на гору, кормил, знаете, такой ясный-ясный день был, хорошо так птички поют, солнце светит, жара дикая, пьешь воду все время и начинаешь думать, что ты верблюд, только горб не растет, потому что верблюд, когда пьет, у него горб растет, а у тебя горб не растет. И поднялись мы на самый верх горы Кормила, там монастырь стоит, и такая обзорная площадка. Далеко видно, и вдали еще одна гора. И я спрашиваю у Гида, говорю, а что это за гора? -то? Мне же все интересно, я же очень любознательный. А он мне говорит, это гора Фавор, там, где по преданию преобразился Иисус перед учениками своими. И она где-то находится, наверное, в километрах 30-40 от горы Кармил. Я стою на этой обзорной площадке и думаю, вот как интересно, Господь... Встречался с разными людьми на горах, на вершинах, на высотах. Да? На самом верху горы встречался Господь. И начал думать, усолить эту тему. Интересно же, как это все. Зачем Он их туда звал? Для чего Он их туда звал? Почему Он их звал на самую верхушку гор? Какой смысл в этом? И начал думать, думать, думать. И додумался до Божьего откровения. Потому что когда ты думаешь над Словом Божьим, ты получаешь откровение. А когда ты не думаешь над Словом Божьим, то ты думаешь над тем, как отдать кредит. Ты думаешь над тем, что сегодня в новостях. Ты думаешь над разными вещами, которые на самом деле очень важные, отчасти в нашей жизни, но не такие важные, как Слово Божье. Поэтому думайте над Словом Божьим. Это вам поможет. А для того, чтобы думать над Словом Божьим, его надо читать. Потому что если мы не читаем Слово Божье, то мы над ним и не думаем. Думать, но перед этим читать. Аминь. Знаете, очень интересно. Ведь в Библии написано, например, царь Давид говорил следующие слова. «Куда я пойду от Духа Твоего? Взойду ли я на небеса? Ты там. Сойду ли я в преисподнюю? И там ты». Переселюсь ли я на край земли, и там твоя рука достанет меня? Неужели Богу надо, чтобы что-то сказать человеку, притянуть его на самую верхушку горы? Ведь Господь повсюду, Он может говорить на любых местах этой земли. Но Библия говорит о том, что надо было Богу многих людей поднять Наверх горы, чтобы там дать им свое поручение, откровение, наставление, обличение и различные другие снаряжения для жизни их личной, их семьи или всего народа. И когда мы будем говорить о том, что, э, как я сказал, что проповедь называется, горы, на которых встречает нас Господь, конечно, прежде всего мы будем говорить о наших образных, да, ну, о наших таких духовных горов, куда нам надо с вами обязательно всем топать и подниматься вверх. Вы знаете, если вы посмотрите в Библию, вы увидите массу мест, где Господь говорил людям зайти на горы. Давайте возьмем, например, Авраама. Я был много раз в тех местах, где Авраам ходил. Я был много раз в тех местах, откуда, например, Авраам вышел со своим сыном. Как сына Авраама звали? Исаак, Айзик, Ицик. И, вы знаете, для того, чтобы зайти на гору Мария, это гора примерно 800 метров высоты, там, где я потом стоял Иерусалимский храм, сейчас, сейчас там стоят две мечети мусульманские. О! На всех картинках в Иерусалиме это нарисовано. Аврааму надо было сделать очень нелегкий путь. Вы знаете, ему надо было пройти... Через местность, где он, он жил. И вся эта местность, она вот в таких небольших возвышенностях. Такие 100-200 метров. Вверх-вниз, вверх-вниз. И это десятки километров американских гор. И потом ему надо было взойти на эту гору моря. И это был нелегкий путь. Согласитесь, да? Кого мы еще можем вспомнить? Кто еще восходил на горы, и там Господь с ним беседовал? Моисей, Моисей совершенно правильно. И ему надо было взойти на гору, которая 2 километра 300 метров высоты, и там поговорить с Богом. Неужели Бог не мог сойти к нему в палатку и сказать, Мойша, я тебе сейчас все расскажу. Вот тебе две каменные скрижали, здесь все написано, что надо делать. Смотри, не перепутай. Кутузов, да. Смотри, не перепутай. Эту по отношению Ко мне четыре заповеди, и шесть заповедей по отношению к людям. Понял? Понял. Нет, Бог ему говорит, иди на гору, и там я буду говорить с тобой. Там я сделаю для тебя открытие, о котором ты раньше не думал, а не слышал. Я дам тебе свое откровение. Я произведу революцию не только в Израиле, и во всем народе. Я дам мораль, которую до этого ни один народ на земле не имел. И для этого надо было пойти в гору, и я думал... Зачем все это надо было? А вы знаете, когда мы идем в горы, или когда вообще мы идем вверх, мы что-то теряем. И вот Господь очень часто хочет, чтобы мы что-то потеряли. Он хочет, чтобы мы потеряли свои силы. Он хочет, чтобы мы потратили свое время, отдали его больше, чем мы привыкли отдавать. Потому что, когда ты идешь по равнине, это гораздо проще. Никаких особенных усилий ты не прилагаешь. Ведь правда, когда в физическом мире мы ходим по равнине. Но когда ты идешь в гору, ты платишь цену, ты отдаешь свои силы, тебе тяжело, тебе непросто. У тебя дыхание совершенно по-другому работает. Mm -hmm. То же самое происходит и в духовном мире. Вы знаете, когда люди приходили в горы, они больше никого не видели, они не видели суеты. В горах тишина. И когда ты зайдешь в горы, кто из вас ходил в горы, и ты крикнешь, Эй! <связывая> эхо, оно говорит с тобой, тишина, никого нет, только там козлы горные бил. Тишина. И ты идешь, величие природы, величие скал, облака и никого. И человек понимал в таких ситуациях, что вот это все кем-то создано. Он тут песчинка, он тут крупинка, а там громадные волны, камни, гигантское творение. Человек начинает думать, откуда это все, как все это появилось. И Господь его влечет и говорит, да это еще не конец, топай дальше. О, ну там так тяжело, там узкие тропинки, туда не просто взойти, взобраться. Господь говорит, топай дальше, потому что я встречу тебя и посещу тебя на горе на самой возвышенности. Поэтому нам надо прилагать усилия порой, чтобы зайти на наши духовные горы, где Господь встретит нас и проговорит к нам, и дарует нам то, что нам необходимо будет для жизни. Господь не благословляет ленивых. Господь благословляет тех людей, которые идут за Ним, следуют за Ним. Те, которые прилагают усилия, платят цену, отдают что-то для Него. Те, которые лежат на диване на подушке. Господь таких не благословляет. Господь благословляет тех, кто прилагает усилия в следовании за Ним. Иисус Христос обращается к Своим ученикам и говорит во многих Евангелиях, «С этого дня, говорю вам, Царство Небесное берется с силой». Вы знаете, она написана прежде всего в Евангелии от Матфея. Евангелист Матфея писал свое Евангелие для евреев. И поскольку евреи не хотели и не понимали, что не имеют права постоянно говорить Бог, Бог, Бог, Бог, они заменяли слово Бог на Царство Небесное. И вот когда вы читаете в Евангелии от Матфея Царство Небесное, вы можете смело подставлять там слово Бог. И вот Иисус говорит, что от этого времени, от дня Иоанна Крестителя, Бог берется усилием, надо в каких-то моментах приложить усилия для того, чтобы понять его, для того, чтобы получить от него что-то, для того, чтобы приблизиться к нему. Это не означает, что это устраняет благодать, потому что именно благодать, его любовь, его милость помогает нам в следовании за ним. Вы понимаете? Но никто усилия в следовании за Христом не отменял. Поэтому давайте говорить о том, какие горы нам надо с вами преодолеть и на каких горах нашей жизни встретит наш Господь. Конечно, мы не поговорим обо всех, но о некоторых поговорим и уделим этому внимание. Давайте прежде всего откроем Библию и будем читать. Это третья книга Царств, 18 глава. И будем читать о горе Кармила, который я недавно находился в мае месяце. Вообще слово, еврейское слово кармиль или Кармеэль если на иврите говорить, это переводится как Божий виноградник. Божий виноградник. То есть это гора, это гора, которая называлась виноградник Божий. То есть такое образное да, значение, звучит. И что там происходило на горе кормил? Кто помнит из Библии? Кто-то? Илия. Илия. И там евреи отступили от Бога на этой горе кормил послушались царя Ахава, который не имел никакого права на царствование, и стали поклоняться Валу и Астарту, Да, Это боги плодородия, так, чтобы не вдаваться в подробности. То есть это боги, которые приносят пользу. Это боги плодородия, боги доллара. Доллар. Вы знаете, у гривны нет бога. А у доллара есть бог. Гривна. никакой бог не берет ее под свое крыло. И у рубля тоже нет. Может быть, в этом и проблема? Понимаете? В этом счастье. Ты это еще не понял просто. Нету Бога, а у доллара есть Бог. Ваалы и Им поклоняются люди. С утра до вечера поклоняются. Это юмор. Хорошо, читаем третью книгу царства, семнадцатую главу. Первая гора, на которую нам надо с вами зайти, мы назовем ее образно гора кормил Сейчас мы будем говорить, что она значит. Третья царство, 17 глава, 18, 21 стих. И сказал ли я, не я смущаю Израиль, там диалог вы можете дома читать, а ты и дом отца твоего тем, что вы презираете повеление Господа и идете вслед Вала. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля, на гору Кормил И 450 пророка Вала, и 400 пророков Дубравных питающихся от стола Иезавели. И послала хавка всем ценам Израиля, и собрал всех пророков на гору кормил и подошел Илья ко всему народу, и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Вы представляете себе, что такое хромать на оба колена? Я, знаете, помню такую историю из своего детства. Ну, знаете, Одесса, солнечная, бегаешь, прыгаешь. И вот я очень сильно разбил одно колено. Машин не было, 36. 20, 32-35 лет назад машин было очень мало. У нас машины в переулке появлялись только в субботу и воскресенье, потому что я жил прямо напротив Сараконного базара. И когда проезжала какая-то иностранная машина, мы все за ней бежали. Потому что, вау, машина проехала. Дикие люди были. Дикари. дети дикари. Там живут несчастные люди-дикари. Это про нас, про десидов. Да, лицо ужасные и доброе. внутри. Точно про нас. Я не думал, сейчас получил откровение. И мы играли в футбол. Вы знаете, я упал очень сильно, прямо в переулке на проезжей часть и повредил себе колено и стал хромать. Вот так ходил, вот так ходил, и колено все заросло коркой. Я уже ждал, когда оно отвалится, когда эта корка отвалится. Мне бабушка, медик, мама, медики, они мне говорили: "Не трошь, мы тебе по рукам надаем". я не трогал. И вот-вот уже корка должна была отвалиться, я все еще хромал, я упал и разбил себе точно так же второе колено. И оно тоже обросло этой коркой, я вот так вот ходил. Я хромал на оба колена, я помню, как сейчас. Вот Израиль хромал на оба колена, потому что на одном колене у него сидел Дух Ваала, а на другом колене у него сидел Дух Астарта. И вот для того, чтобы победить эти два духа, эти идол идолопоклонические духи, или я должен был зайти на гору Кормил, чтобы сразиться там с этими идолопоклонниками. Вы знаете, на нем пребывала такая сила. Он бегал быстрее колесницы, быстрее коней. Он был просто супер воин. Несмотря на то, что он, он был пророк, и он сразился с этими людьми. Он отвел их в поток Хеврон. Это чуть ниже горы Кормил. Он до сих пор там течет. И он там сразился и убил их. И вот гора Кормил... Вместо того, чтобы быть Божьим виноградником, приносить плоды, стала идольским капищем. И вот наша гора Кормил, образная гора Кормил, это то место, это то место, на которое нам надо с вами идти, чтобы победить наших идолов. Ох, сколько у нас в жизни открытий чудных, нет? Сколько у нас в жизни бывает идолов? И мы так не хотим с ними разбираться, потому что оторвать от себя идола, это потерять что-то любимое, что-то родное. Когда ты заводишь идола, он греет душу. Тебе хорошо с ним? И когда идола отрывают от нас, как это тяжело. Знаете, где-то лет 18 тому назад я купил компьютер себе, первый компьютер у меня был. И были игры, помните, компьютерные игры были, да? И, ну, кто помнит, кто не помнит, молодежь помнит. Была такая игра «Казаки». Это такая стратегия. И я играл в эту игру. Сначала час играл, потом два играл. Потом, знаете, я перестал замечать детей, перестал замечать жену, перестал замечать Библию. Вообще все перестал замечать. Играл, сражался, шел к новым победам, к новым открытиям. И, и, и знаете, я, я, я приходил, выполнял какие-то свои обязанности по работе, приходил, садился за компьютерный стол, кушал там за этим компьютерным столом, и 6 часов пролетало, 8 часов пролетало за компьютером. И так, наверное, прошло несколько месяцев, и потом я встрепенулся, и все мне говорили, ну что ты, так нельзя. И жена мне говорила, Толик, ну сколько можно по 10 дней погулять? Я говорю, да ладно, они уже сами ходят, сами погуляют. И знаете, Господь меня потом обличил. Я вирус занес в компьютер. Компьютер перестал работать. Господь меня облечил, и я начал отторгать от себя этого вала, этого, этого старту, которые давали мне жизнь, который покровительство моей жизни, моему времени. И это было очень непросто. Терять то, что ты любишь, больше, чем Бога, больше, чем Библию, это всегда непросто. Но Бог и Библия это вечно. А все, что мы любим, это временно. Поэтому мы не можем любить ничего в этом мире больше, чем Бога и Библию. Поэтому нам надо разбираться и смотреть, какие приоритеты в нашей жизни. Что является приоритетами в нашей жизни? Ради чего мы живем? К чему устремлены наши, наши мысли? Что мы прежде всего хотим в жизни пощупать? Это Всевышнего, Его Слово, Его Любовь. Прикоснуться всем этим другим людям или, или потрогать что-то материальное. Я не говорю о том, что материальное это плохо, чтобы вы понимали, да, баланс. Я, я говорю о том, что это не должно стоять на первом месте. Люди, когда чувствуют, что у них идет фортуна, идет удача, вал покровительствует им, они забывают про все. Они из одной работы переходят на вторую работу. Они работают, работают, работают, работают. И Бог отодвигается все дальше, дальше, дальше и дальше. Отношение с Ним отодвигается все глубже, глубже и глубже. И вот Илья говорит, это гора. Все израильтяне называли ее виноградником Божьим. Это гора, которая должна приносить плод. Плод Бога. Здесь должны люди святые поклоняться Ему. А тут это капище. И он туда взошел и сражался. Поэтому наша гора кормил это место, где мы будем сражаться. С тем что нам так сильно полюбилось, но внутри себя, без всяких проповедей, без всяких наставлений, но внутри себя, мы понимаем, что это неправильно. Все то, что нам так сильно полюбилось. Я сейчас не собираюсь перечислять, я не хочу этим заниматься, потому что Святой Дух, в живом верующем, в рожденном свыше, даже в полудремлющем верующем, Он говорит, оставь, оставь. Тихо так говорит, оставь. Некоторых уже хрипит, они так за это пойду, он хрипит уже. Но он еще говорит. Поэтому на гору кормил взойти непросто. Сейчас проделали дорогу, но она 600 метров высотой. Вы знаете, по палящему сон туда было идти непросто. Кто был в Израиле, те видели, что вся земля усеяна валунами, камнями. Это совершенно непригодная почва для растительности, для плодородия, для того, чтобы что-то... Земля родила, ее надо убрать И ты когда убираешь первый слой камней На горах, на вершинах Там появляется второй Такое ощущение, что есть коренные камни А есть молочные Только эта земля очень странная Ты убираешь второй слой камней Появляется третий Такое ощущение, что их там кормит кто-то, эти камни Понимаете? Как есть шутка, да? Привел Бог евреев Нет, чтобы чуть-чуть дальше провести там, где нефть Одни камни и солнце у нас должен быть свой кормил, и мы должны войти на него. Для того, чтобы разобраться там со всем тем, что заставляет нас хромать на правое и на левое колено. Это очень смешное зрелище, когда человек духовно хромает на два колена. Это заметно, это видно по его жизни, по его молитвам, по его посвящению, Потому как он слушает проповеди, потому как он слушает лидера, пастора, потому как он служит, это все видно. Но мы же не организация такая, знаете, где еще раз мы тебя исправим. Мы же все-таки призваны к любви, поэтому стараемся в любви как-то друг друга поддерживать. Вот принимать бы нам, да, когда нас всех воспитывает и пытается нам исцелить, ну, хотя бы одно колено. Аминь. Аминь. Те, кто хромает, да будут здоровы во имя Иисуса Христа. И когда мы входим на нашу гору Кормил, там нас встречает Господь. Он говорит, верный и добрый раб, приложил усилия. Стоишь на высоте, разобрался со всеми лжепророками. Я тебя благословлю. Следующая гора, на которую мы с вами обязательно должны подниматься в нашей жизни, это гора Синай. Синай это то место, где Всевышний говорил с Моисеем. Кто-то уже из вас сказал, да? Это гора 2 километра 300 метров. Подъем на нее очень непрост. Опять-таки, из-за жары. В Израиле очень тяжело подниматься. Ну, повторюсь, сделали дорожки, тропинки, сейчас гораздо проще. Знаете, я когда смотрел на гору Фавор, я говорю, можно там наверх подняться? А гид говорит, да, можно, там сейчас есть э, такая дорога, можно проехать на машине, если хочешь, мы туда поедем. Я говорю, ну тогда же не было ни дорожек, ничего, да, машины не ездили. Я как-то поднимался на гору Ильонскую, но мне меня была видеоаппаратура. Гора Ильонская, это Гефсиманский сад, он идет от Золотых Ворот, Гефсиманский сад, до самого верха. Там, где Ишуа молился, там, где Давид убегал от Весолома. И она, там очень крутой спуск на Елеонской горе. Очень крутой спуск. И я шел с этой аппаратурой, я думаю, что у меня сердце выскочит. А когда я ехал там на машине, впереди меня ехал американец. Как я это понял? Потому что я ехал от него метра три. И представляете себе, коробка автомат на паркинге не, не выдерживала. Машина откатывалась назад. Только надо было давить на тормоз. И он выбежал. Не выбежу, высунулся через окно и начал кричать на английском языке. Уедь, я хочу развернуться, я не поеду вперед, начал паниковать. Я ему на чистом русском говорю, "А «Да давай вперед, говорю. И он сел и поехал, знаете. Просто надо на газ давить лучше. И гора действительно очень крутая. А потом я решил на нее подняться. Я думал, что у меня вылетит сердце, но вот здесь это было. У меня, мое сердце, понимаете. Поэтому на гору идти непросто. Я думаю, вот на гору Фавор, вот там где Иисус, спрашиваю этого гида. А он говорит, а тут был один чудак такой, он американец, крестьянин, он решил пойти непроложенным путем. А гора 600 метров, я говорю, ну и как? Ты знаешь, он 20 часов на нее взбирался, по этим тропкам, по этим горкам. 20 часов взбирался человек, с водой, с отдыхом. Представляете себе, как непросто было идти на гору? И на наши духовные горы тоже непросто идти. Следующая гора, это гора Синай, как я уже сказал, там, где Моисей встретился с Всевышним. Давайте прочтем об этом. Это написано в книге Исход, 19 глава с 1 стиха, в третий месяц, по исходу сынов Израиля и земли египетской, в 7 день, на Волуние, пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рифаима, и пришли в пустыню Синайскую. Это был июль месяц по-нашему, по-русски, третий месяц. Что у евреев месяц начинался с апреля, потом они переиграли все. Ну ладно, это отдельная тема. И расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом напротив горы. Моисей пошел к Богу и возвал к нему Господь с горы, говоря, ты скажи Дому Израилю и возвести сынам израиля И дальше он объясняет, что говорит сынам нам Израилю. И 14 стих «И сошел Моисей с горы к народу, и осветил народ, и, он, и они вымыли одежды свои». То есть он сначала пришел на гору, потом ушел с горы. Гора Синай, в духовном смысле этого слова, это гора наших откровений. Вы знаете, для того, чтобы получить откровение от Бога, иногда надо достаточно хорошо попотеть. Надо послушать чьи-то проповеди. И ты думаешь, нет, нет это все не то. И ты отметаешь все, что они сказали. Это не согласуется с моим внутренним человеком. Я не хочу это проповедовать. Я не хочу об этом думать. Но ты уже потратил 2-3 часа. Потому что ты несколько раз слушал проповеди. Бывает, надо открыть какую-то книгу, почитать. И тоже ты отшвыриваешь ее на 20-й странице. И она у тебя годы лежит. И ты думаешь, вообще, что он пишет? Ничего не понятно. Потом ты идешь, молишься. Господи, помоги мне, дай мне понять. Откройся мне. Я хочу разуметь. И тоже ничего не происходит. Это усилие. Это восхождение, образно говоря, на гору Синай. Понимаете? И вот для того, чтобы иметь откровение от Бога на ту или иную ситуацию жизни, на тот или иной случай жизни, бывает нужно откровение. Иногда надо действовать по-написанному. В большой части нашей жизни надо действовать и поступать потому, что здесь написано. Но бывают такие моменты, ты не знаешь, как тебе поступить. Ты начинаешь искать Бога, как же поступить, что же сделать. Как же лучше, быть или не быть. To be. Арно, то би. Вспомнил Я со школьной программой. Ах, голова помнит, на Английский прям выстреливает. Значит, I have British accent, like Иногда надо приложить новые усилия, чтобы подняться на эту двухкилометровую высоту. И там Господь встретит тебя и скажет, ты размышлял, ты искал. И я благословлю тебя. Есть разные жизненные ситуации, которые не прописаны в Библии. Например, жениться или выйти замуж. Там не написано в Библии. Выйди замуж. Там написано в Библии. Вот она несет кувшин, поет верблюда, 100 литров воды принесла, накоила, напоила верблюда. Хорошая жена, бери ее. Сейчас так не женится и замуж не выводит. Понимаете? О, он рыбак, надо за него выйти замуж. Ну, одна вышла, он рыбак у нас есть. Слава Богу, бывает и такое. Поэтому иногда надо откровение, чтобы жениться или выйти замуж, чтобы взяться за какое-то дело, и ты молишься, Господи, открой. Ничего в Библии не написано об этом. Помоги мне, ты читаешь эту Библию, читаешь книги, ходишь, советуешься, советуешься к людям. Ты топаешь на свою вершину, ты идешь на свой сенай, там, где Господь тебе скажет. Нехорошо человеку быть одному. Иван, это твой муж, выходи за него. И ты такой, нет, нет, нет, это дьявол. Ты опять топаешь на эту гору, в два месяца уже топаешь, мучаешься, губы красят. И Господь опять говорит, что раз говорю тебе, Иван, это твой муж. Выходи за него замуж. ты раз к пастору. Пастор, да, неплохой парень, работает, долгов нету. Выходи за него замуж. Пастор тоже ошибается. И полгода человек в мучениях. Потому что надо пойти на свой сына. это самая высокая гора. И получить там откровение или прослужение или для новой работы, или еще на какие-то вопросы, которые не прописаны в Библии, понимаете? Которые, ну, не прочтешь их здесь в тексте. Бывает просто, бывает Господь говорит через кого-то, да? Тебе говорит пастор или твой друг. Ну, ты знаешь, не поступай так. Зачем? Будешь потом иметь проблему головную боль, будешь делать вот ты думаешь, там много он понимает. Ты себе вопрос задаешь, почему к нему ходил? Спрашивай. Что это вообще за поведение такое? Пришел, спросил, пришел, отверг, пошел своим путем. Заработал головную боль. Вот весело. Синай – это место наших откровений. Там, где мы и говорим с Богом, и Бог открывается нам. Я часто проповедую в разных служениях, и я часто иду на Синай. Потому что мне надо получать Слово от Господа. Для того, чтобы делиться, для того, чтобы это Слово было актуальным. Для того, чтобы оно меня самого радовало. Потому что иногда проповеди 10 раз и же тоже проповедь проповедуют. Понимаете? Уже нет откровения, ничего не получаешь. Поэтому откровение, оно просвещает наш взгляд, оно просвещает наш путь. Мы знаем, как поступать. У нас ясный ум, потому что Бог работает с нашим умом. Потому что ум – это такая площадка в жизни человека, где больше всего мусора и хлама. Чего там только нет. Понимаете? В этой голове и прошлое, и будущее, которого не было. И не будет никогда. Но оно уже там, понимаете? Там космические корабли бороздят пространство космоса. Какие корабли? Иди на работу вставай, пол седьмого утра. А у него корабли, что он разбогатеет. Изобретатель. Поэтому, когда ты понимаешь, что откровение приходит, он просвещает твой разум. Ты знаешь, как Бог с тобой говорит. Тебе весело от того, что уставы его и написанные, и которые ты получил как откровение. Они тебя что? Радуют. Они тебя веселят. И ты довольный. Ты, ж, ты наполнен жизнью. Ты на Синае. Ты туда пришел. Ты оттуда ушел. По дороге тебя встретились козлы, которые сказали, не ходи выше. Ну, козлы в горах живут. А ты говоришь, пойду, дам откровение Божье, я там уже был, я иду опять туда. Поэтому ходите на Синаи, говорите с Богом о вашей жизни, о том, как вам поступить. Говорите, не смотрите на то, что предлагает этот мир. Не смотрите, как делают все. В некоторых моментах отклоняйтесь, останавливайтесь. И говорите с Богом, просите Его мудрости, как вам поступить. Аминь, друзья. Следующая гора, на которую тоже нам надо с вами топать, потому что Бог, Его Царство берется усилием, это гора Фавора, о которой я говорил, на которой по преданию Иешуа Иисус преобразился. Об этом написано в Евангелии от Матфея в 17 главе. Написано следующее, и преобразился, Матфея 17 глава. и преобразился перед ними, и засияло лицо Его, как солнце. И одежды его сделались белыми, как свет. Второй стих до этого места. Преображение – это трансформация. Это какая-то революция, которую переживает человек. То, что произошло с Иисусом Христом, Он показал своим ученикам немного славы небесной. Ведь Он, заметьте, да, не все время ходил, и такой сияющий, как свет, да, и такой яркий, блестающий, как солнце. Он не ходил все время такой, да? Он обычный был, да, его исходила сила, но он был совершенно обычный иудей, который ничем не отличался от тысяч других иудеев. И вы знаете, если бы им, когда его в каком-то городе не знали, он заходил в город, обычный еврей зашел, борода, э, сшитый хитон, ничего особенного, волосы, обычный еврей, все, ничего такого. Насилили песни, тогда это большой вопрос. Но не сейчас об этом будем говорить. И он преобразился. Он показал им славу небес. Другими словами он показал им, вот какая слава исходит, когда ты прикасаешься к небесам, и когда небеса прикасаются к тебе. Вот какое сияние может исходить от меня. И я показываю вам часть небес. Не просто показываем чудеса, знамения, исцеление. Я показываю вам то, что намного ценнее. Я показываю вам силу, славу, святость небес. Это больше, чем чудеса. Это больше, чем знамения. И в прообразе для нас это значит наша чистая, святая, преображенная жизнь. Конечно, мы не засветимся, как солнце, хотя, кто знает, может быть, кто-то и засветится. И, может быть, кто-то засияет, как свет, и люди будут смотреть и говорить, кто ты такой? Что у тебя за жизнь такая? Я помню, знаете, старые верующие, там, где я уверовал, покаялся, там была группа старых верующих, которые гонения терпели, которых преследовали, по КГБ таскали, в тюрьмах сидели. И вот рядом с этими людьми находиться было, знаете, как-то ну, необыкновенно трепетно. От них исходила какая-то глубокая святость. Они с детских лет служили Богу, искали Его, претерпели унижение от советской власти, преследования, сидели в тюрьмах. Они были очень необыкновенными людьми. И вот когда ты с ними беседовал, ты просто переживал даже вот некое прикосновение. Никто не молился. Просто вот та мудрость, та сила, которая почивала на них, потому что они были преображенные изнутри. И ты думал, вау, и вот никогда не забудешь таких людей. У нас был такой брат замечательный. Он никогда не был пастором. Он был обычным проповедующим братом, необычайность глубокой святости и любви человека. Александр Александрович Александров его звали. Я никогда не забуду этого человека. Глубокого преображения человека. Вы знаете, он дотопал на ту гору фавор, где Господь к нему прикоснулся и преобразил его. И мы с вами на пути, да? Кто-то из нас поднялся на фавор, и он не мог избавиться от матных слов. Например, да? Или от каких-то там соблазнов. И он поднялся на гору фаворы, и Господь его преобразил. И теперь ты другой человек. И когда ты находишься в обществе, люди говорят, ну, они общаются, знаете, как бы у них примерно, ну, все словосочетания, три, четыре, пять букв составляют для связки слов, они употребляют. Б, там и все другие вот эти вот известные слова. И ты не ругаешься, и они говорят, ты какой-то странный парень, ты не ругаешься. Я говорю, я не ругаюсь, потому что я верующий, потому что Бог меня трансформировал мой язык, а я ругался. Знаете, у нас такая улица Раскидайловская я есть, я там родился. Потом мы переехали на Старконный переулок, и когда я шел по Раскидайловской, мама моя выходила, вот так ставила руки в боки и говорила, тебя слышно лучше всех, потому что никто так не матерится, как ты было шесть или семь лет. Мы так жили, мы так ругались, мы так разговаривали, понимаете? Но когда я уверовал, я поднимался на эту гору фавора, я хотел преображения, я хотел прикосновения Божьего, и я молился, Господи, не просто от слов меня этих избавь, от мыслей этих меня избавь. Я даже не хочу думать этими мыслями. О, может быть, кто-то из вас, из такой интеллигентной семьи, я тоже, кстати, из интеллигентной семьи, просто общество у нас тоже интеллигентное. А так я... Вышип интеллигент, и он думает, а, у меня никогда таких проблем не было. Ну, у тебя есть другие проблемы, ты думаешь про других людей через призму своего мнения. Это называется гордыня. И надо топать на фавор, чтобы победить гордыню. 600 метров вверх. Канадной дороги нету. Билеты все распроданы. Сезон закрыт Топай ногами для того, чтобы измениться. Я молился, Господи, избавь меня от этих мыслей. Я даже в мыслях не хочу матюкаться. А они лезут. А -а -а, вурдалаки. И ты очерчиваешь смелом. А этот вид прет. По Богу, понимаете? хэ бэ, хэ -бэ А я, Господи, избав меня. Или какие-то другие проблемы. Нам надо прийти на гору, где мы преобразимся. Это может быть наша трусость проповеди Евангелия, это может быть наша гордыня, это может быть наша злость. Я скажу на более понятном языке, раздражение, ругань в семье. Все страдают, наверное, этим, да? Даже самые святые, которые здесь. Вот, вижу уже нимф такой, легкий ним пошел. Все страдают. И каждый раз я тупую, я говорю, Господи, опять не сдержался, опять на своего ребенка накричал. Чего, спрашивается? Потому что просто ребенка не понял. Уж и голодный был, прибежал, глаза на выкате. Он что-то сказал, что я тебе? Раздражение. На фавор. Легкой походкой. В хорошую, знойную жару, 45-градусную, на фавор. Ведь меняться тяжело, преобразоваться тяжело. А Иисус говорит, вы когда на фавор зайдете, вы-то на Моисея встретите. И Илию встретите, и Господа Бога встретите, и меня встретите им. Они все к вам прикоснутся, и вы изменитесь. Вы пример с них возьмете, вот отсюда, из Библии, и преобразитесь. Поэтому нам нужен фавор, друзья, чтобы получить изменения, чтобы вовремя закрывать рот, чтобы вовремя открывать рот, чтобы мысли свои выгонять мелом, чертить, чтобы вурдалаки не залезли в голову. Потому что если залезут в голову, то, вот, глядишь, и туда глубже тоже залезут. Фавор – это наша гора, где Господь встретит нас, где Он прикоснется к нам, когда мы поднимемся туда, где Он будет говорить с нами и менять нас, и мы будем такие, знаете, необычные, преображенные. Знаете, у меня была интересная такая история о горе Фавор. Я собирал различную оккультную литературу по своим друзьям, ходил, боролся с нечистью, чтобы они преображались, но я так думал, что они преобразятся. И собирал литературу свитков Еговы, И собирал различную оккультную литературу. И там такой был спуск у нас на староконный период безлюдный. Я каждый вечер туда выходил, все это в кучу клал и поджигал. И смотрел, но все горит. И говорил, Господи, слава тебе. Я как при Павле сжигаю оккультную литературу, свитков Еговы сжигаю. Я борюсь со всем этим. Такое у меня преображение, ревность такая, чтобы все мои друзья... Что я не сжигал? Как? Я все у них из дома выносил. Друзей много было, знаете, пока живые были. И один мужик на такой хорошей машине, по Мерседес он все время проезжал в это время, когда жог эти вот все окультные записи, окультные все эти, там, знаете, сонники, гадатели, весь этот хлам, знаете. Я так преображал своих друзей. Это была моя гора Фавор. Он один раз приехал, второй раз приехал, третий раз приехал. Вы слушайте, на какой-то там четвертый или пятый раз, может быть, на десятый, я не помню уже, он вышел из своей машины, и такой говорит, что ты здесь делаешь? Я в что ты жжешь что-то. Ты шо, сектант? Он мне говорит, я говорю, ну я не умел свидетельствовать, я говорю, я проповедник, я пятидесятник, я жгу окультную литературу, он такой, точно сектант. Сел в свою машину и уехал. Понимаете, когда вы преображаетесь, или когда вы вот даже так нелепо ревнуете о преображении, как я ревновал то общество замечает, оно говорит, ты какой-то другой, ты какой-то не такой. И люди говорят, ты что, сектант? Там даже из машины почувствовал, что я сектант, что я здесь жгу. Понимаете, надо идти на гору Фавор. И еще одна гора, о которой мы поговорим и закончим на этом. Это гора Голгофа. Вы знаете, Голгофа самая маленькая гора из сел гор, которые, наверное, есть в Израиле. И мы знаем, что на Голгофу Взошел Иешуа, взошел Иисус Христос, да? Принеся в жертву, оставив славу неба, всю свою жизнь ради нас. И эта гора Голгоф, она самая маленькая, но она самая трудная. Потому что это гора нашей жертвы для других людей, нашего служения, нашей любви, нашего прощения, нашего снисхождения к другим людям. Как это не просто Бывает, живет... Человек с человеком 20 лет, а снисходить, прощать не умеет, да? не любит. Я сейчас про себя говорю, чтобы не подумали, что я вас обличаю. вы это совершенно, У вас во время провода нимбы просто начали появляться. Так вот по рядам нимбы пошли, я вижу. И эта гора Голгофа, она самая такая ничтожная, вы знаете, она там 3 метра высоты, эта гора Голгофа. И написано следующее в Евангелии об этой горе. Это выпуклое место, такой почек земли. Написанное следующее в Евангелии от Иоанна в 19 главе. «Тогда, наконец, Он предал Его им на распятие, и взяли Иисуса и повели, и Он нес, и он нес свой крест, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа, там распяли Его». Ну и дальше мы как бы все эти вещи понимаем. Потом читали на раз Евангелие, как раз воспоминания сегодня будет о смерти и пролетии. Христом крови. Это самая маленькая гора, она ничтожная, но вот зайти на эту гору тяжелее всего, потому что на этой горе надо умереть для себя и начать жить для других людей. Начать любить, служить, прощать, не сходить. Это так непросто жить для других людей. Ведь мы привыкли жить для себя любимых, не правда ли? Ведь мы привыкли лимеять и холить себя. Сейчас только учение появилось. Возлюби ближнего, как кого? Самого себя, и говорят, вот ты себя полюби Вот тогда ты и ближнего сможешь полюбить Ты когда себя полюбишь, ты никого кроме себя вообще не увидишь Зубы себе вставишь, на машину сядешь Джинсы купишь, рубашку подарят И ты красивый такой И тебе уже не до ближнего ты такой думаешь, как бы еще себя полюбить? А для того, чтобы полюбить ближнего, надо себя отвергнуть. Надо про себя забыть, надо что-то потерять от себя самого любимого. Понимаете? Все говорят, полюби себя. Не все говорят, но такие учения есть. И полюбишь ближнего. Дули. Дули – это латинское слово, я не буду перевод говорить, как бы вы понимаете. Нет, так не выйдет. На Голгофа надо идти, умирая и отвергая себя. Это непросто. Отвергая себя ради других, как Христос отверг себя, свою славу, свое величие, свое великолепие ради нас. Я бы мог умолить Отца Своего, и Он прислал бы сюда 12 легионов ангелов, говорит Христос. 72 тысячи ангелов. Вы помните, что один ангел сделал с Сирийской армией? Армии? 185 тысяч человек. Вообще всем, вот так вот. А он говорит, я бы 12 легионов ангелов мог сейчас сюда. Сейчас бы эта Римская империя бежала бы до Канады бы. Если живая бы осталась. Но вот тут бы римляне бы первые бы открыли, вы понимаете? Пролив Кука и все остальное бы тут римляне бы открыли. Так бы они бежали. Они бы все бы открыли, когда бежали бы. И Магелланов, и Кука, и мы с Доброй Надеждой все бы открыли. Но он говорит, я, я жизнь свою отдаю за людей. Я сюда не воевать пришел. Я сюда не пришел никому ничего доказывать, Христос говорит. Я тут не пришел никого удивлять, да, я пришел помочь бедным, обездоленным, нищим. Я вот ради таких людей пришел, не ради праведников, ради грешников. Я себя пришел отдать. И он три года топал на эту Голгофу, терпя смешки, унижения от своего собственного народа. Человек из самого высокого рода, израильского, из колена Иудиного. Он терпел унижение. Человек, у которого в прапраотцах был царь Давид, Соломон и все великие мужи Израиля, которым восторгался весь народ Израиля. Самое высокое колено, самое почитаемое колено. И он обрек себя на унижение. Как человек, происходящий из такого рода, и как спаситель, как раввин, как чудотворец, как пророк. Потому что Голгофа – это место, где умираем мы, и оживает жизнь и любовь для других. Для тех, которые нас окружают. Это жизнь для того, чтобы служить, и пожертвовать себя. Другим людям. И это наша гора Голгофа. Мы должны на нее толпость маленькими шагами, потому что ни у кого, никогда, даже у Христа три года туда путь занял, маленькими шагами но топать на эту Голгофу, там, где умрет все наше эго, и через нас будет виден Христос, аминь, аминь. Христос говорю, через нас будет виден, аминь. Иисус Христос, аминь. Спаситель аминь. наш Бог, недавно одну женщину повез в больницу, она пожилая женщина, 86 лет. Я говорю ей, да вы не переживайте, у меня времени много. Ну я так всегда говорю, на самом деле у меня времени немного, просто хочу, чтобы человек чувствовал себя свободно. и думаю, послужу ей, бабуле. Родственники в Бостоне живут. Она говорит, отлично, сыночка, Толя. Приезжай всем утра. Я говорю, а зачем всем утра приезжать, поликлиника в 9. Я люблю все заранее. Я говорю, так... Я говорю, баба Мила, давай я приеду в 8.30, и мы как раз приедем. Ой, там очереди, мне надо взять открепное, в общем, что-то там. Я говорю, ладно, 8.15. Приехал, бабы Милы нету. Я жду, 10 минут нервничаю, пошел, звоню ей в домофон. Алло, говорю, вы где? Я думал, а ты поднимешься, я тебя сижу, одетая жду. Ну, я начал нервничать. Но я же знаю, что надо топать на Голгофу. Я говорю, спускайтесь уже. А там такое место, знаете, машины утром выезжают, двор узкий-узкий. Проход буквально до полторы машины, и люди там фа-фа, отъезжаешь, подъезжаешь. Спустилась, короче, баба Мила, приехали. Поднял ее на четвертый этаж, 86 лет. Практически молодая. Прохожу к кабинету, а там написано «прием в 10 часов». Нервно. Я опять нервничаю. То на Голгофу, то с Голгофы. С галков и легче. Вниз всегда легче идти, чем вверх. Я говорю, здесь же на 10 часов. Она говорит, да я знаю. Говорит. Просто я так, что первая быть. Я говорю, я говорю, ну ты же говоришь, у тебя времени много. Сидим, ждем. Врач опоздал на 45 минут, не знаю, как в Канаде. Я уже очень нервничаю. И оказалось, что впереди по записи еще три человека. Так слава Богу, что с ней был Толя. Я там рассказал, что это заслуженный врач Украины, Советского Союза, и нас пропустили без очереди. Она действительно заслуженный врач. Я говорю, 86 лет, 86 лет бабушки, помилуйте, пропустите. А сам про себя думаю, может, поскорее бы ее уже забрать, и, и уже все. Короче, провел ее часа 4. Понервничал там, помучился. А потом думаю, нет-нет, надо служить людям, это умирать для себя. А сам думаю, я бы за это время уже бы и выспался, и поел бы, и еще двух людей бы посетил бы, и тому бы позвонил бы, сижу здесь с этой бабулей. Понимаете, на долгов у хочется идти, там неинтересно. Пуп, римские солдаты, гвозди, и этими гвоздями тебя мастырят к деревянному кресту. И солнце. А дара маленькая, а идти надо. Понимаете? В нашей жизни будут вот эти горы, на которые нам надо с вами обязательно взойти. И там нас встретит Господь. Там Он нас поддержит. И мы переживем такое счастье от того, что Бог говорит к нам, работает с нами, прикасается к нам и использует нас. Очень многие люди, они несчастные в вере. Потому что они никогда ни на какую гору не восходили. Поэтому они несчастные. Их так ломает от всего того, что они слышат. Но ходят в церковь. Ходят в общину, ада боятся. Я тоже ада боюсь, открою вам уже Но больше Бога, чем ада. Поэтому идите на свои горы, какие там они у вас. Вот эти, о которых я сказал, или какие-то другие. И там вас встретят.